Всем привет! Сегодня мы готовим салатик из свежей моркови. Для приготовления салата нам потребуется 4 средних моркови весом 400 грамм, 3 столовых ложки или 75 грамм обжаренных семян подсолнечника, 3 столовых ложки или 30 грамм изюма, 3 зубчика или 10 грамм свежего чеснока, 3 грамма или 1 2 чайной ложки сахарного песка, 15 мл растительного масла и половина чайной ложки или 3 грамма 3% рисового уксуса или если пересчитать в обычный столовый 9% уксус, то получается 1 грамм. Кто не любит уксус, можно использовать сок лимона. Для того, чтобы изюм стал мягче и сочнее, заливаем его горячей кипяченой водой и на время отставляем в сторону. Чеснок давим на прессе или трем на мелкой терке. Чтобы придать нашему морковному салату дополнительной сочности, но при этом не превратить его в кашу, одну небольшую морковину трем на мелкой терке. Если вы не любите тереть морковь на мелкой терке, то можно всю морковь пропустить через крупную терку и просто добавить одну или две столовых ложки кипяченой охлажденной воды. Оставшуюся часть моркови трем на крупной черке. Сливаем воду с изюма, она нам больше не нужна. И добавляем изюм к уже потертой моркови. К основным ингредиентам добавляем предварительно обжаренное и охлажденное семя подсолнечника. И далее вводим Оставшуюся часть ингредиентов. Растительное масло. Слабый трехпроцентный уксус. И по желанию сахарный песок. Но если морковь сладкая, его можно не добавлять. Это снизит калорийность блюда. Все ингредиенты... Бодро перемешиваем. И наш с вами замечательный салат здоровья готов. Приготовьте этот салат, вы будете в полном восторге. При небольшой затрате времени вы получите настоящую витаминную бомбу. Так как в этом салате содержится одновременно и витамин А, он же ретинол и Витамины группы В, В1, В2, В3, много макроэлементов, калий, кальций, магний, фосфор, микроэлементы железа, витамины Е. Кроме того, огромное количество пищевых волокон, содержащихся в моркови, даст длительное чувство насыщения. Калорийность моркови в сыром виде всего 35 килокалорий на 100 грамм. Благодарю вас за просмотр. И приятного вам аппетита!